Всем привет! Произошло очень важное событие. Наконец-то обновили дизайн магазина приложений FlatHub. Ну и мне захотелось рассказать, что тут нового. А, и да, кстати, ежемесячных новостей больше не будет. Итак, что тут нового? Ну, по сути, FlatHub теперь полностью новый. Это вообще новый сайт, тут все по-другому, и тут очень много чего нового. Поэтому мне захотелось об этом все-таки рассказать. Ну, во-первых, начну все-таки с логотипа. Теперь уже официально полностью новый логотип был утвержден, и теперь он выглядит вот так. Если старый логотип это было просто три куба каких-то, то теперь это м, куб, треугольник, круг и плюс. Тоже минималистично, но не буду короче, обсуждать логотип, он классный, мне он нравится. Если вам не нравится, уходите с этого канала, зак закрывайте вообще видео, не заходите больше ко мне. Итак, следующий момент очень важный, это то, что теперь FlatHub поддерживает одновременно и компьютерный режим и мобильный, то есть теперь сайт нормально выглядит даже на телефонах. Также самое-самое главное, наконец-то появилась темная тема. И дальше я все буду показывать только так, как это выглядит с темной темой, потому что ну, я люблю больше темную тему. FlatHub теперь поддерживает не только английский язык, но теперь поддерживаются и все остальные языки, которые там перевели на данный момент. Единственный минус, что описания у приложений не переведены, а также change логи тоже пока что еще не доперевели, скорее всего. Кто-нибудь ну, может мне это перевести? А, также в целом обновили страницы приложений, теперь они выглядят намного лучше, чем это было раньше. Описание выглядит красивей. Чейндж выглядят понятней. Также внизу в самом есть куча ссылок на официальный сайт, на поддержку, на те же самые донаты, какая у приложения лицензия, сколько оно весит и так далее. Также теперь появились подтвержденные разработчики. 8 долларов платить за галочку не нужно. Ну и в целом у разработчиков очень большие планы в будущее на FlatHub. Его, кстати, разрабатывают разработчики GNOME и KDE одновременно. Они объединились для того, чтобы создать экосистему приложений, единую среди там, всех дистрибутивов. И это очень интересно, что будет в будущем. Потому что этот редизайн это пока что. Ну такая, знаете, первая волна обновлений. Потому что тут. Ну, не хватает некоторых вещей Например, комментариев нет, нет оценок Ну, то, что пока что нельзя купить или продать приложение, ну, это понятное дело Вот, интересно, что будет дальше Поэтому, в целом, эта новость довольно такая небольшая Лучше сами зайдите на сайт, посмотрите, как там что выглядит, полазьте, посмотрите Потому что тут реально очень много чего нового Например, тут появилась страница со статистикой, где теперь можно посмотреть, сколько в целом в FlatHub приложений. Также можно посмотреть отдельно по категориям, сколько в каждой категории приложений. И в целом FlatHub развивается в таком именно направлении, как полностью открытый магазин где ты сможешь посмотреть открыто информацию, как бы которая доступна всем. Ты, например, заходишь на страницу приложения, и ты можешь в самом-то низу посмотреть, сколько людей установили ее. Там есть вот статистика подробная, которая доступна всем, а не только, например, разработчикам. И в целом это очень интересная такая вот идея полностью открытого магазина приложений. Такого нигде больше нет, в том же Google Play такого нету. Там даже лицензия не показывается, какая у приложения. Хотя мне иногда все-таки, когда я ищу приложение для Android, но ну, мне, знаете, хочется все-таки ну, найти, например, open source, например, какую-то программку Но приходится именно гуглить это. В магазине этого сделать нельзя. В общем. На этом новость все, ежемесячных новостей, по сути, больше не будет. Я хочу делать вот такие вот более короткие ролики, чем, например, делать ролики ежемесячные, ждать, собирать все эти новости и потом публиковать в одном видео. Меня это бесит. Я лучше буду выпускать короткие ролики, но хотя бы буду их выпускать, потому что мне видео, честно говоря, ну, надоедает делать. Поэтому, как бы вот, кстати, не забывайте, вы можете всегда поддержать мой канал спонсорством. А то в комментариях люди, знаете, пишут, что типа, а что ты не хочешь делать видео, а мне так нравится их смотреть. Но при этом эти люди никак не поддерживают канал. И я считаю это довольно лицемерно. Поэтому, бывайте, мирного неба, пока.